Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел и в этом видео я расскажу вам, как очистить компьютер от мусора и ненужных файлов. Для этого мы будем использовать такую программу, как Как Cleaner. Я думаю, что многие ее знают, но а, есть такие, наверное, кто еще ей не пользуется. Эта программа очень удобная и я вам всем ее рекомендую. Для того, чтобы скачать эту программу, мы а, в адресной строке вписываем такой запрос, как а, «Скачать К-Cleaner с сайта», далее, открываем вот первую страницу, переходим на сайт К-Cleaner, вот так вот выглядит эта программка, Опускаемся ниже и находим вот кнопку «Скачать как линер. Далее нам нужно скачать, если у вас Windows, то для Windows. Если у вас Mac Book, то э, скачиваете для Mac. Мы скачиваем для Windows, нажимаем вот на вот эту первую ссылку. Итак, после того, как программа у вас скачалась, у вас будет вот такой вот файл установочный, и мы его запускаем. Далее, здесь нам нужно выбрать наш язык, выбираем русский, если вам тоже русский подходит, нажимаем «Next», нажимаем «Далее», здесь, в принципе, можно оставить все галочки и нажимаем «Установить». Все, вот, программа достаточно быстро установилась и, в принципе, можем нажать «Готово». Далее у нас на рабочем столе появляется вот такой вот ярлычок, и мы его запускаем. Вот так вот выглядит наша программка. И для того, чтобы очистить наш компьютер от мусора и ненужных файлов, мы нажимаем здесь на кнопку «Анализ». Все, вот собраны все файлы, и здесь нам нужно нажать на кнопку «Очистить». Здесь мы можем выбрать «Больше не показывать это сообщение» и нажать «Ок». Все, все файлы у нас удалены. И теперь на нашем компьютере будут только те файлы, которые нам нужны. Так что вот такой вот быстрый способ очистки компьютера. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые полезные видео уроки по работе и по заработку в интернете. It's